Валера Касс Интертеймент представляет. Как вы представляете себе ночную смену таксиста 22 марта? Усталость, напряжение, недовольство этой работой? Лично я представляю себе именно так. Кому понравится работать в свой профессиональный праздник? Но наш герой исключение. Он очень любит свою работу и дорожит ей, и поэтому он осмелился пойти на работу в день таксиста. Но что же с ним могло произойти, если он просто таксист? Что с ним может случиться, если он просто возит людей? А вот я вам скажу, может случиться все, что угодно. А что именно, смотрите дальше. Я пока покатаюсь, просто подожду заказ. Ой, реально завернул. У меня окна просто затонированы, поэтому я не вижу. У меня короче окна наоборот затонированы. Я изнутри не вижу ничего, а снаружи видят, что у меня в салоне происходит. Можно сказать, днем езжу как ночью. Потом ко мне друг и говорит, что типа, а чё эти окна наоборот затонированы-то? А я-то себе голову ломал, думаю, чё с этими окнами не так? Три раза на автомойку заезжал, просил, чтобы мне окна помыли. Они на меня там как на дебила смотрели просто. Я потом к другу заехал, он на короче на работает, и он мне как раз окна-то и тонировал. И типа я ему говорю, типа почему ты мне окна наоборот затонировал? Он начинает отнекиваться, типа я не я, тонировка не моя. Но этот вопрос мы конечно решили, перетонировали окна и теперь все ок. Но не знаю почему, то все равно херо вижу, не понимаю почему. Очки наверное надо покупать уже. Слушайте, вот если честно, мне нравится так ночью кататься. Лампочки вот так вот с этим горят прикольно. <свист> ну что там с заказами? Эх, что-то заказов нету. Не нужно никому, видим. <свист> <свист> да конечно, кому я нафиг нужно, блин. Да ну все, нафиг. Ладно. По нет, ей. Ай-ай! Ах, а а ты ж, ё мои. Капец! Надо две захлопнуть, блин. А то подует еще. Ну-ка, сейчас попробую. И раз, два, о, все. Нормально, едем дальше. Надо будет долго позвонить, чтоб машину мою починил. <му> э, что? Где дверь? Не понял. Ух ты ж, ё-моё, чё с моей машиной случилось? Капец, шеф меня убьет теперь, блин. Где дверь? Куда она делась? Нет! Нафиг мне такой кондиционер нужен? Нет! Капец. Что делать теперь? М -м Точно. Сейчас сразу к другу поеду. Пусть мне машину чинят. Мне пофиг, спит он сейчас или нет. Заведись, пожалуйста. Давай, давай, давай. Фух. Он как раз где-то в этом районе живет. Алло, друг, слышишь? Жди меня в сто, я сейчас приеду. Какая нафиг разница, зачем? После приеду туда, я уже еду туда. Так. Ау, есть тут кто? Эй! Ау. Есть кто? Ау. Есть кто, спрашиваю. Не понял. Твут, вот тварь совалил зараза. Компонент временно недоступен. Перезвоните позже, вот тваря. А. Хм. Стоп, есть идея. А попробуй-ка в казино деньги на ремонт тачки выиграть. Да, я вижу тут серьезные люди, пришли в такое серьезное заведение. Ого, красивенько. Ну ладно, сейчас куплю фишки и оторвусь по полной. Ну что ж, халява принеси, халява принеси. Да ну его, он какой-то сломанный. о 600 фишек. Ооо, 600 фишек, ё-моё. О, ес, да, да, да. Хе-хе. Ё-моё! Нееееееет! Капец, блин! Почему я проиграл? Блин! Объясните, почему я проиграл? Почему? Блин! ё -моё. Да ну всё нафиг! Да, ребят! Теперь я понял, почему вы тут стоите. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Сбейте меня. нахер <связь> Фу ты, даже утонуть нормально не дают. Только промок зря. Нет, блин. Да что ж за хеня такая? Хм, а не зайти бы мне в бар? Простите, а где тут у вас твой... А то я щас... Д О, Блин, прямо на стул... Oh. Извините... Я не специально! Давай, танцуй! Танцуй! Давай, давай, давай, давай, давай, танцуй uh -huh. Веселуха! Еееееь! Yeah. Давай-давай! Танцуем! Диджей, врубай музон погромче! Уху. Теперь я, Диджей! Танцуем! Уху. Спокойно, спокойно, сейчас посмотрю. Так, малышка, что-то у нас не работаешь, а ух ты ж -мо! Ух ты! Нормально, работает. ой Ох ты ж Как башка трещит. Ой. А я что, на море? О, я а? Я фонтан? что я тут забыл? Ох, нехорошо, нехорошо. О, ладно. Пошел-ка я домой лучше. На следующий день наш герой сходил к психологу, чтобы вылечиться от депрессии. После этого он сходил к своему начальнику. Шеф, конечно же, все простил нашему герою, потому что он единственный, кто пытался дежурить в день таксиста. Из казино деньги ему, конечно же, не вернули. После двухнедельного морального и физического отдыха в больнице Сестра, не сеутку! Откройте туалет, я сейчас обосрусь. Санитар! Санитар, открой дверь! Все, я обосрался. Наш герой вернулся на работу и работал там пока через год не наступило 22 марта. А 22 марта это день таксиста, для тех кто не знал. Так вот, 22 марта, во время ночной смены, он заявился в дом губернатору, лежал в постели с его женой, и прятался в шкафу, будто он ее любовник. Пел сиренады под окном, после за столом пел песню «Только-только не водку рюмка на столе», после чего разбил рюмку водки себе об голову при этом произнося за ВДВ. Причем в ВДВ он не служил. И под конец он выбросил дорогущую плазму из окна второго этажа, только из-за того, что там не показывали смурфиков. И все это за 10 минут до приезда полиции. А что же стало с нашим героем после всего этого, решайте сами. Пишите в комментариях. Ну что ж, дорогой зритель. На этом наш рассказ подходит к концу. Спасибо, что досмотрел до конца. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео и подписывайся на канал. До скорых встреч. Пока-пока.